Здравствуйте. Сегодня мне предстоит произвести обрезку винограда кусту этому три года, вот четыре таких хороших, как говорится, побега выросли. Это будет 4 меня рукава, одна плоскостная шпалера. Обрезаем усики и удаляем побег, где не успела созреть лоза. Будем обрезать в том месте, где созрела лоза. Она имеет коричневый цвет. Вот здесь я ее и удалю. И вот эту тоже укорочу на 8 почек. Большую нагрузку плодоношения не будем допускать. Это будет в это направление ложиться, а это другое. Это хорошо вызрело, но здесь нас чуть-чуть ну, все равно обрежу. Вот так обрежу, и это слабо вызрело тоже. Ну, она вызрела, но слабше. Вот это зеленое, здесь пошла коричневая, вот отрезаю на серединке, где зеленый цвет. Все, обрезку сделали. Тут у меня стоит ведро. Вот ведро я вынимаю. После двух лет. Пусть третий год так. Было, но вообще-то вот это прошлом году я сажал. 14-й год. Вот вынул ведро. Что дальше я делаю? Расправляю и направляю по направлению, куда будут ложиться эти рукава. Вот сюда направил и все. А тут еще уголок у меня какой-то. Вот так раз и все. Теперь что делаю? Это место я заполняю песком. Вот беру песочек или землю чернозем и заполняю. Все, там мне почки не нужны. Все, заполню эту землю все. Заполняем все это землей. И теперь берем вот такие штырочки. Здесь, как молодой куст, я беру короче штыри. По 40 сантиметров. На взрослых по 50 а тут по 40 достаточно. Деревянные подкладки беру. И ставлю подкладочки, чтобы почки не прикасались к земли. И прижимы делаю. Прижимаю. Раз. И прижимаю. Обрезка занимает очень мало времени. Два. И все. И в этом направлении то же самое делаем. Ложим. Здесь еще лук парей растет. Надо его удалить, тоже вырвать. Раз прижимаю. И здесь также сам прижимаю. Но это побег как и длинный. Он будет меня идти сюда по И наверх будет как арка идти. Поэтому я его загибаю сюда. Вот так он у меня ложится. И тоже его прижимаю. Вот. Все прижал. Вот так быстро эта работа вся была проделана. Тут фактически дополнительных никаких не было нагрузок и не было соответственно никакой зелени. Только четыре рукава я формировал, чтобы на следующий год мне с них уже собирать урожай. Вот таких четыре рукава у меня вышли, ровненькие, хорошие. Их теперь уложил, а на следующий год уже Возможно, будет, если все будет благополучно, то будем собирать и урожай с них. Нагрузку на следующий год большой не будем делать. На каждого где-то рукав буду делать не более 4 килограмма. 4 4, 15-16 килограмм где-то нагрузочку потянут. Нет, значит уменьшу, больше нежелательно делать. Ну вот и все. Обрезка виноградного куста, которому исполнилось 3 года, произведена. Уложили мы его под укрытие к зиме. И вот так оно будет выглядеть. Надеюсь, это видео кому-то принесет пользу. Кто желает подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о добавленных новых видео, то подписываемся на канал. Всего доброго, всем удачи желаю, до свидания.